России с аналогами Мистралии удивило военное сообщество Запада. Строительство двух вертолетоносцев оборачивается довольно любопытными последствиями для России. Такие выводы были представлены аналитиками китайских СМИ. Россия прекратила строительство больших кораблей после распада Советского Союза, а ее единственный авианосец адмирал Кузнецов находится на долгосрочном ремонте. Однако Москва полна решимости исправить эту ситуацию. Некоторое время назад страна удивила мировое военное сообщество. Объявила о начале строительства двух универсальных вертолетоносцев проекта 23900 — Иван Рогов и Митрофан Мускаленко. Россия три десятилетия не строила большие надводные корабли. Мировое военное сообщество было убеждено, что россияне продолжат спускать на воду небольшие фрегаты, предназначенные для обеспечения береговой охраны. Однако в 2020 году было объявлено о подписании контракта на строительство двух вертолетоносцев, стоимость которых превысит миллиард долларов, отмечают авторы САХА. Водоизмещение вертолетоносца проекта 23900 составит 25 тысяч тонн, корабль сможет брать на борт два десятка вертолетов и порядка тысячи морских пехотинцев. По своим габаритам эти боевые единицы соответствуют французским универсальным десантным кораблям типа Мистраль, которые несколько лет назад пытались приобрести россияне. Однако на Западе сомневаются в способности РФ довести свою задумку до конца, поскольку Москва не имеет опыта реализации таких проектов. Аналитики китайского издания, в свою очередь, не согласны с этими выводами. В советское время строилось много авианесущих кораблей, и технологии реализации этих проектов сохранились. Помимо этого, российские специалисты помогали Индии переоборудовать и обслуживать авианосец Викромадитья. Таким образом, говорить об отсутствии судостроительного опыта у России не приходится, у нее есть все необходимое для завершения проекта по созданию аналогов мистралей. Российская судостроительная промышленность по-прежнему обладает высококлассными специалистами, и ей вполне под силу строить большие корабли. Что касается финансов, страна неплохо зарабатывает на продаже вооружения в Индию, этих денег должно хватить, констатировали обозреватели китайского издания. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.